Не угрожали через приложение. Какое приложение? Приложение для покупки наркотиков. Это приложение есть у тебя на телефоне? Я не знаю. Как можно не знать, что у тебя на телефоне? Оно невидимое, его нет на экране. Мы не знаем. Никто его создал, не даже существует ли оно в реальности. Как его тогда запустить? I wanna be happy. Я дам разрушить все, что я так долго строил. На площадке, которую я с нуля создал. Которую я контролирую. До сих пор подумал, что ты что-то можешь контролировать. Кто-то взломал их базу. И этот кто-то написал, что будет убивать всех юзеров. Почему ты согласился? Почему ты. Потому что я тоже фаст. Защитить. I wanna be happy. I wanna be happy. I wanna be happy. Ты что собираешься делать? Закрываю дыхой. Ты распоряжаешься чужими жизнями. Цифровой век, никакой души.